Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная встреча участников клуба «Деньги есть всегда». И поступил ряд вопросов. Если у вас будут вопросы возникать в процессе эфира, вы также можете их задавать. Подключайтесь голосом, если хотите. Ну или пишите в чате, я обязательно буду отвечать. Все у нас в такой свободной беседе, так скажем, дружеская обстановка. Итак, вопросы, которые поступили. Я их озвучу и сразу буду давать на них ответ. Какой кредит выгоднее быстрее закрыть? Есть потребительский кредит с платежом 4800 рублей, там остаток 190 тысяч. И есть автокредиты с ежемесячным платежом 23 тысячи рублей, там остаток 1 миллион. Лучше закрыть потребительские, а потом автокредиту вносить платежи большими количествами или же внести имеющиеся, я так понимаю, 190 на автокредит. Смотрите, когда у нас несколько кредитов, нужно всегда гасить тот, который меньше в объеме. В вашем случае это вот тот самый потребительский, где остаток всего 190. Почему? Потому что как только вы его, вы его быстрее загасите, потому что сумма маленькая и любые дополнительные деньги, которые появляются, мы все туда направляем 4,5 месяца и еще дополнительно сверху. И как только мы его закрыли, у нас появляется свободные 4,5 тысячи рублей, и вы их можете уже направлять на досрочное погашение автокредита. Вместе с тем, посмотрите по вашему финансовому плану, насколько вам выгодно сейчас вот такую скорость иметь по закрытию кредита, потому что если вы кредит брали, как говорится, до всех событий 2022 года, то вполне возможно, что вам даже и выгодно его платить по графику, не делая досрочных погашений, потому что на сегодняшний момент инфляция, конечно, у нас опережает очень сильные ставки в прошлых лет. Если же для вас психологически неприемлемо, вам хочется побыстрее развязаться со всеми кредитами, тогда тактика простейшая. Вначале гасим потребительский, потому что он меньше в сумме, его осталось всего 190. И потом все деньги свободно уже направляем на погашение автокредита, и таким образом быстрее закрывается автокредит. Надеюсь, я вам ответила. Следующий вопрос. Зарплата у меня не два раза в месяц, как у людей. Я фрилансер и получаю после выполнения работы. Вот как быть? Обязательства же никуда не деваются. Пробовала откладывать, но все время есть какие-то ежедневные расходы. Сижу и чешу свою репку. Ну, здесь бы чудес не бывает, потому что мы можем, конечно, с вами репку почесать, но алгоритм уже придуман за нас. Нам надо его выполнять. Если у вас не регулярный доход, как вы говорите, вы фрилансер, и зарплаты стабильные не до 2 раза в месяц, то вы, как никто, нуждаетесь в, в подушке безопасности. Она у вас обязательно должна быть, и ее должно хватать минимум на 2-3 месяца жизни без заказа. В идеале, как, как нужно действовать? Расписать все свои обязательные платежи, которые у вас есть. Это и оплата ЖКХ, жилья. Там, Карманные деньги детям, продукты, связь, транспорт. Все это расписали. И вот это ваш минимальный доход в месяц должен быть. Вот вы должны, как говорится, костьми лечь, но заработать эти деньги. Раз вы фрилансер, значит, у вас есть возможности поиска клиентов. Значит, выстраивайте для себя план продаж. Установите его и строго за ним следуйте допустим, вам в обязательных платежей там, у вас на 20 тысяч рублей. Ну вот установите себе план продаж на 20 тысяч минимум, чтобы вы за месяц заработали. Сколько это должно быть клиентов? Какой средний чек у ваших клиентов? Какое количество продаж должно быть для того, чтобы эти деньги у вас в кассе появились? Откладывать и тратить – это, знаете, такой не совсем справедливый подход. То есть вы говорите о том, что все равно ежедневно что-то трачу. Ну, почему вы тратите? Потому что вы решили забить на обязательный платеж. Вы решили отодвинуть его, ну, решили, что ну как-нибудь разберусь, когда время придет. А ситуация обязывает нас не надеяться на авось, ну, что вот там потом там, платеж условно, не знаю, числа 20 а сегодня там первое, вот 20-го я разберусь. Или там 18-го, 19 -го. Нет, нужно уже первого числа начинать откладывать на этот платеж, а лучше всего еще и заранее за месяц начинать откладывать. То есть в некотором смысле нужно наступать иногда себе на горло своей песни. И если вам прям как бы не хотелось потратить деньги в течение дня, если вы знаете о том, что вам нужно отложить условно 300 рублей сегодня для того, чтобы 20 числа у вас там были деньги на вот этот обязательный взнос какой-либо, то вы должны эти 300 рублей отложить и отказать себе в других покупках в течение дня. Ну или там 500 рублей, 1000 рублей, в зависимости от того, как у вас выстроена система. То есть вы посчитайте, сколько вам нужно откладывать в месяц для того, чтобы все обязательные платежи закрывали. Ну и если, доход, как говорится, расходы сократить невозможно, то есть если вы в течение дня тратите деньги тоже на обязательные платежи, то есть там тоже невозможно отказаться. Ну, вот, например, как обеды в школе, да, ну, как свою еду нельзя в школу носить. Оставить детей без обедов тоже нельзя. Соответственно, вот вынь да положь, 300 рублей в день, <соответственно> никуда не денешься. Соответственно, сократить это невозможно. Соответственно, что делаем? Увеличиваем доход. То есть, раз вы фрилансер, устанавливаем в себе более высокий план продаж, ищем клиентов под этот план продаж и начинаем выполнять услуги, работы для того, чтобы закрывать обязательные платежи. Если вы понимаете о том, что для вас поиск клиентов, установление плана продаж – это ну, не та история, для вас это очень сложно, психологические и физические знания каких-то не хватает, то тогда ищите какую-либо постоянную работу, где есть этот самый постоянный доход, который позволит вам закрывать обязательные платежи. То есть или мы сокращаем расходы где-то, или же мы увеличиваем доход. В любом случае… Просто так ничего не получится. То есть если у вас нет стабильности, вам обязательно нужен финансовый резерв, и в просадочные месяцы вы тратите из резерва, а в такие сытые месяцы вы этот резерв обратно пополняете. Как-то так. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Ну, я тогда с вами сегодня прощаюсь. Спасибо тем, кто присутствовал. В любом случае, мы с вами увидимся еще в январе. Сейчас я вам скажу, какого числа. 31 января мы с вами увидимся. Я потом посмотрю. Возможно, с этого года мы сделаем встречи клуба ну, по средам. То есть через среду. То есть не по вторникам, а вот именно по средам, чтобы у нас каждую среду была... Не каждую среду, а там через среду были встречи. Потому что вторники, получается, у меня как будто бы очень загружены вечера. И поэтому приходится иногда по технической причине переносить. Но следующая встреча у нас будет в любом случае 31 января. Спасибо большое, что были со мной. Если у вас появляются вопросы, вы их можете заполнить в анкете. Рассылка у вас в почте есть. Также ссылочка на анкету будет под этим видео. Мы каждую встречу смотрим, появились ли новые вопросы, и на них отвечаем. Поэтому не стесняйтесь, переходите и заполняйте анкету.